Ляд, выглядит, конечно, просто бомбезно. Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике мы поговорим с вами про новый девайс от компании VUPU под названием VTRU. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой прямоугольной коробке На лицевой панели изображен сам девайс в цвете, что ждет нас внутри Также есть логотип компании и название устройства Также здесь указан цвет, который опять же ждет нас внутри На противоположной стороне все как всегда Технические характеристики и комплектация на одной из боковых граней разместился скретч-код для проверки на оригинальность этого устройства. Первым делом мы увидим девайс с предустановленным картриджем. Под поролоном располагается кабель USB Type-C, небольшая инструкция и дополнительный картридж. Вей представляет собой классическую подсистему в формате небольшого плоского стика. Корпус мода выполнен из металла. Производитель представил нам только 6 цветов, из которых будут как градиентные, так и одноцветные. Сам корпус украшен приятными абстрактными узорами. На боковой грани разместился маленький дисплей, отображающий установленную мощность, заряд аккумулятора, сопротивление намотки и длительность затяжки. Вместо мощности можно включить отображение количества затяжек. Все управление завязано на одной овальной текстурированной кнопке. С ее помощью можно регулировать мощность или войти в меню, в котором можно заблокировать или выключить устройство. Также благодаря этой кнопке можно сбросить затяжек. В заблокированном состоянии вы не сможете сделать затяжку, это своеобразная защита от детей. Блокировка также срабатывает автоматически после 5 минут бездействия. Внутри данного девайса находится аккумулятор объемом 900 мАч, а заряжается он силой тока в 1 А. А это означает, чтобы зарядить устройство от 0 до 100%, нам понадобится не более 1 часа. Девайс работает на сменных картриджах со встроенным испарителем. Доступно два варианта – на сетке с сопротивлением 0,8 Ом и на спирали сопротивлением 1,2 Ом. Емкость картриджа довольно большая и составляет аж 3 мл. Ну и самая интересная фишка данного девайса – это отсек для сбора конденсата. В конце ролика я хочу сказать, что данный девайс прекрасно подойдет любому пользователю, у него довольно большой аккумулятор, который быстро заряжается, у него вкусные картриджи с отличной никотиновой передачей, ну и вообще-то довольно приятный и очень красивый девайс. С вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.